Привет! Как дела? Сегодня 1 апреля, и я побывала в Петропавловской крепости на параде клоунов смешного фестиваля. Как это было, сегодня покажу и расскажу. Накануне Дня Дурака, в пятницу, я погуглила в интернете, какие мероприятия будут проходить в Санкт-Петербурге, и нашла ежегодный 19-й фестиваль под названием «Смешной фестиваль», который открывался 1 апреля в Петропавловской крепости. Туда я и направилась, чтобы снять очередной репортаж для своих видеостоков. Там ожидалось шоу мимов, клоунов, какие-то красочные выступления, а также городской парад. Играли различные оркестры, клоуны ходили, раздавали программки фестиваля. Также мне удалось э, снять э, шоу барабанщик Санкт-Петербурга, э, которые просто великолепно исполнили свой номер. Вот как это было, показываю вам. Ну и затем, собственно, начался сам парад, он прошел по периметру Петропавловской крепости и вернулся обратно к сцене. После чего я направилась уже домой, загружать свой репортаж на Восток и немного прошлась по Петербургу, который в этот день заволокло туманом, валил снег. Троицкий мост и Дворцовая набережная выглядели как-то зловеще, магически, сказочно. Они привлекли мое внимание и я решила поснимать виды города вот в такую вот погоду. Уверена, такого Санкт-Петербурга вы еще не видели. По крайней мере для меня открылись такие виды впервые. Затем я прогулялась по Марсовому полю, через Спас на Крови, села на гостином дворе в автобус и уехала домой. 1 апреля в Санкт-Петербурге. 2023 год. Марсово поле. И Спас на Крови. Вот столько снега выпало у нас в апреле пока на этом все не прощаюсь с вами до скорых встреч